Всем привет! Начали мы тут уже разборку. Будем проклеивать переднюю крышку. Менять прокладку клапанной крышки тоже. Вот крыло я уже снял. Крыло снимать, конечно, же, не обязательно. Просто я буду менять. Здесь вот стоит щиток пластиковый. Крепится на трех болтах. Головку на 10. Они вот здесь вот будут. Я ее уже снял. Сразу же открутил гайку крепления шкива. Для этого вот она на 22 у нас идет. Вот так я ее поставил. Включаешь стартер и все прекрасно откручивается. Полностью откручивать пока я ее не стал. Нам еще надо будет провернуть ее маленько. Снял вот крышку закрывающую форсунки. А еще, когда будете откручивать гайку шкива, вот здесь разъем надо снять. Нажимается, вот здесь вот снимается. В общем, понятно, да? Вот это пыльник, который внизу стоит на трех болтах. Это крышка это декоративная. Далее будем откручивать 4 болта, на 10 они, головка, которая закрывает катушки зажигания. Будем их вытаскивать. Крышку сняли. Теперь откручиваем тоже болты на 10, крепящие сами катушки. И вот здесь еще один болт на 10. И целиком жгут вместе с катушками вытащим. Так, открутили катушки, вот снимаем еще, откручиваем вот этот болтик на 10. И целиком вот эту косу снимаем. Зажимаем два хомута и оттягиваем трубки. Далее откручиваем эти болты, головка на 10, по периметру, вот еще здесь 4 штуки для того чтобы снять крышку при образной сборке нужно учесть что вот болты которые стоят вот здесь вот в центре да они немного длиннее но их не нетрудно перепутать они вороненные такие четыре штуки клапанную крышку мы сняли имеем тут вот такую картину в принципе не все так плохо на цвет на тыльной стороне так, на тыльной стороне пусканных клапанов никакого износа нет сейчас повернем это самое распредвал в другое место потом посмотрим еще на выпусканных мы оставили в МТ вот они меточки наверху они все должны быть Желтая, я думаю, видно здесь. И вон там вторая. Так. По распредвалу. По заднему. Ой, по выпускному. Вот. Тыльную сторону здесь видим. Тоже нет проблем. Задиров нет. Значит, клапана у нас не зажаты. Это радует. Далее будем сливать антифриз. Вот она сливная. Вот. Вот. Видно, да? Беленькая. Барашек. Сейчас сольем. Вот еще раз метки. Они вот напротив вот этих отливов. Здесь тоже самое. Вот она. Вот напротив этого отлива. А кулачки кверху вот так одинаково стоят. Этифрис у нас уже сливается. Сейчас будем Ослаблять ремень. ремень навесным оборудованием. Делается очень просто. Ослабляется вот здесь вот. И вот это откручивается. Болт длины Ослабили. Также я забыл сказать, надо ослабить. Вот здесь болт крепления оси, на которой держится генератор. Там болт на 14. Видно, в Kia тоже работают такие же возвращенцы, как на газе, когда-то работали. Вот, на автовазе всегда был. Размер на 13 под ключ, а здесь такая же история, как на Волге. На 12, на 14. Разнобой, короче. Вот ослабили, подвинулся. Вот, теперь можно снимать ремень. Полностью механизм натяжения генератора. Все. Полностью выкручиваем болт нижний генератора и отводим его в сторону. Снимать целиком не будем. Снимаем все разъемы. Вот эти фишки, которые крепятся на генератор, снизу еще крепятся. Поджимаем отверточкой, плоской маленькой, и отводим просто генератор в сторону, вот так ложим. Все. Начинаем разбирать дальше. Теперь нам надо подставить под двигатель подставку, и будем снимать саму опору двигателя. Откручиваем три гайки и один болт. Сяни на 17, массовый. Провод крепится на болт 10. Стараемся все обратно заворачивать, чтобы потом не искать, что куда заворачивалось. Нижний болт генератора я обратно чуть-чуть нажавил. Там же оставил, чтобы потом не искать. Так процесс сборки пойдет быстрее. Все. Под двигатель мы поставили опору. Будем снимать кронштейн. Все гайки я навернул обратно. На свои места. Болт пока не выворачивал, потому что будет мешать нам снимать кронштейн. Головка на 12, откручиваем кронштейн, натяжение генератора. Головка на 14, откручиваем кронштейн. Крепление двигателя, который крепится у нас головки. Сняли кронштейн. Все обратно я поставил болты вот так вот. Вкладываем в сторону. Извиняюсь за голос, что-то у меня маленький нос забитый. Заболел. Ну, в принципе, чувствую себя нормально, но есть такой момент. В общем, поехали дальше. Дальше головка 14. Откручиваем вот этот паразитный направляющий ролик ремня. Дальше головка на 10. Откручиваем 4 болта крепления шкива водяной помпы. Сняли болтики обратно, кладем в сторону. Сразу проверяем люфт на помпе. Надо нам ее менять или нет. Люфт есть, совсем незначительный. Эта помпа еще побегает немало. Так что менять ее необходимости я не вижу. Дальше откручиваем 5 болтов крепления нашей помпы. Помпа также должна крутиться без заедания. Крутится она без проблем. Как я уже сказал, она еще побегает. Перевшив подходящий инструмент вот в вот этот выступ, специально он сделан, чтобы сдернуть помпу. Аккуратно ее сдергиваю. Все готово. Немного, как видите, там осталось. Заранее поставьте что-нибудь вниз. Поставил канистру. Продолжаем разборку. Прокладочка у нас нормальная. осталась на месте, но желательно, конечно, ее поменять. Я вот забыл ее купить. В принципе, стоит она недорого. Ну, подмажу герметиком. В принципе, я думаю, намного хуже не будет. Теща я тоже, думаю, надеюсь, не будет. Далее мы откручиваем болты крепления самой крышки уже к блоку и головке. Желательно их всех расположить не перепутать. Поставить потом свое место. Сейчас вы увидите, как я их положу, чтобы потом не спутать. Вот этот болт откручивать не надо. Это как бы смотровое окно для проверки изношенности цепи. Там он показывает, насколько челчков выдвинулся, насколько зубьев выдвинулся. Натяжитель. Ну, посмотреть просто такая проблематично с ним, через него. Ну, как бы он есть. Ну, можно, имея там. Как эта камера называть, я уже забыл. Пришла не да, вот прямо на машине можно проверить. Все болты у нас откручены. Обязательно проверьте, чтобы не оставить ни одного болта. Вот так я положил. Слева направо их. То есть самый первый, вот он. И по кругу пошли. И слева направо их положил. Потом также буду закручивать. Вот крышку я отодвинул. Будьте очень аккуратны в этом процессе. Здесь есть специальные выемки. Вот она. Раз здесь выемка. Аккуратно, не торопясь. Монтажка, легкими движениями. Слишком сильно нажимать не надо. Потихонечку. Вытаскиваем ее. Сейчас еще покажу. Еще места, где можно упереться. Также место здесь еще есть. Вот здесь, с этой стороны и с этой стороны. Аккуратно, постепенно вытаскиваем ее. Она стоит на направляющих еще. Крышка алюминиевая. Если переборщите, вы ее сломаете. Процесс. Главная аккуратность в этом процессе. Крышку мы сняли. Все снялось аккуратно, без проблем. Кстати, болтик, про который я вам говорил, смотровое. Окошечко маленькая, да? Также вот здесь две резинки. Одна здесь. Одна здесь. Заказывать я их не стал. Честно говоря, что-то толком не нашел. Но они нормальные так на вид. Поставлю их обратно, надеюсь, проблем не будет. Ну, желательно, конечно, поменять. Раз уж снимаете. Вот я вот не поменял. Ну, я видел, многие оставляют их старые такие же. Проблем обычно не бывает. Я так думаю. Посмотрим. Сразу видно, что аккуратно все положено. Ни разу, я так думаю, не снимали ее, эту кружку. Все сейчас аккуратно зачистим. Остатки герметика. Здесь и с той стороны положим и закроем все дело обратно. Также сейчас будем смотреть, в каком состоянии у нас цепь, насколько вытянулся натяжитель, насколько зубьев. Поэтому можно определить. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем чистить эту прилегающую поверхность. Я видел одно видео, там люди чистили с помощью болгарки, с помощью щетки металлической насаженной болгарку, я, честно говоря, такой метод вообще не поддерживаю. Ладно, здесь еще почистить, но все равно на алюминии останутся большие царапины. Они также здесь вот прям так весело все вот чистили этой щеткой, все это летело вот туда, сюда. Короче, если вы хотите смерть своему мотору. Это я так считаю. Берите болгарку, щетку и фигачьте. Я так делать не буду. Герметик легко снимается. Вот с шпателем простым. У меня старый шпатель. Там маленькой шпаклевки осталось. Но все, он острый, все нормально. В рабочем состоянии. Просто, вот даже, видно, да? Одной рукой. Аккуратно снимается, без проблем. Никаких проблем нет. В общем, таким макаром сейчас все почищу. Продую и устанавливаю. Также перед тем, как помывать вот наждачной бумагой, Дернись все 240 вот у меня, да? Ну, можно 180, Грубей не советую. Вот по всем вот этим поверхностям, где прилегает сейчас я продуюсь. Здесь все чисто аккуратно у нас уже, все я почистил. С помощью шпателя обезжирил обезжиривателем. Сверху тоже так протер тряпочкой совежите. Ну там, в принципе, не обязательно. Главное вот здесь вот место пролегания пройтись, как говорится. Насчет нашей цепи. Вот, смотрим, да? Видим. Раз, два, три. Держитель вышел на четыре зуба. Цепь у нас в отличном состоянии. Еще будет долго ездить и радовать. Пять и более рекомендуют менять цель более чем живая это радует очистили мы крышку вот так без фанатизма от большой грязи просто внутри вот так вот она выглядит сейчас все четко раз уже добрались сюда решил поменять сальник коленвала Купил оригинальный вот нам для его заказа кому надо Меняется он очень просто. Старый вытаскивается простой плоской отверткой Легко. Вот так ставится. Головка. На 27. И за под лицо вот с этой панелью он запрессовывается. Сейчас запрессую и покажу. Вот, сальник на месте. Сильно стучать тут не надо. Ставится он легко. Вынулся также легко. Вот, чуть-чуть на свое место сел по звуку там почувствовать поймете что он на месте все теперь дальше будем обезжиривать поверхности где у нас будет герметик и положим герметик поехали здесь также все я почистил обезжирил так резиновые колечки вот они да раз. Второй вот под коленвалом. Ну, подвалом коленвала. Ну вот, прошел себя герметиком. Положил герметик, то есть не совсем, конечно, аккуратно, но, в принципе, нормально. Работать будет, я думаю. Герметик вот такой. Видно, да? Посмотрим, как он себя покажет. Сразу не торопимся собирать Покурите, подумайте о жизни. Минут 15 примерно. Потом будем ставить. Потом можно ставить, да. Кстати, вот герметик был еще здесь положен. Смысла я в этом, честно говоря, не вижу. Хрен его знает. Ну, в принципе, я тоже сейчас положу вот здесь маленький. Чтобы было как с завода, как говорится. Все, крышку мы поставили. Есть такой нюанс. Сейчас покажу. Сальник обязательно смажьте свежим моторным маслом внутри, и там стоит вот насос. Надо поставить так, чтобы он вошел на вал коленвала. Увидите там сбоку есть, ну, не круглый паз, чтоб сел. Иначе его крышку не поставить. Он может сместиться, у вас у меня тоже он сместился. Все сейчас на месте. И потихонечку закручиваем болты. Вот по порядку я их разложил. Самый длинный это, это который посередке. Краем я его откручивал. Не забудьте его открутить. Закрутить тоже. Установил прокладку на герметик с обоих сторон. Под помпу. Сейчас буду ставить помпу. В принципе ничего сложного здесь нет. Все собирается в обратном порядке. Так что... Покажу только потом окончание сборки. Никаких нюансов тут особых нету, если честно. Там говорят, клапаны крышки как надо протягивать. Я так понимаю, в шахматном порядке все протянем. Друг напротив друга и все. В общем, сейчас соберем и покажем результат. Да, все-таки забыл я про один нюанс. Вот здесь, на стыке между крышкой и головкой, надо немного герметика положить здесь и с этой стороны, соответственно, чтобы не было течь. Ну, в принципе, в остальном ничего сложного. Ну вот, мы близки уже к завершению нашего процесса. В общем, сейчас несколько подсказок сделаю. В общем, чтобы затянуть гайку болт шкива, болт храповика. Вы меня поняли, я думаю. Сейчас покажу вам. Вот он болт, вот он шкив. Вот здесь на распредвале есть такие специальные места. Берете рожковый ключ на 32 и затягиваете шкив, как положено. Еще момент. Все мы здесь установили. Ремень. Натяжка примерно вот так, если нажимаешь кверху, не более 30 градусов он должен наклоняться. Ну, кто как говорит, я нашел такую информацию. А, еще что? Вот герметик мы здесь подмазали на стыке. Все, собираем дальше. Это чудо мотор. Вот у нас новая прокладка к на крышке. Вот номер. Дорогую не стал покупать, родная стоит это 900 рублей по-моему чем-то. В принципе, ее сложно, не сложно поменять, что дебри не надо. Ну вот, друзья, работу мы закончили. Прошли сутки. На герметике написано 24 часа до вулканизации. Мы выждали это время. Все у нас нормально. Нигде ничего не течет. Все хорошо. Вот, кстати, видно, да? Болтик ну, для контроля износ цепи. Если будете покупать автомобиль, его отворачиваете. Не знаю, чем только там посмотреть. Или вот. с зеркальцем, или чем. Вот там видно, как раз, насколько зубьев выдвинулся на натяжитель. Ремонт у нас продолжается. Подвижку мы работы закончили. А, Кат-коллектор, скорее всего, я выбивать не буду, потому что на... Машинах этих годов, в принципе, он надежный, стоит. Это потом они начали туфту Так что всем удачи. Пока. Ничего сложного в этой работе, я думаю, нет. Беритесь и делайте главную аккуратность.